Привет, молодые люди, меня зовут Эрик, и сегодня я вам готов презентовать нашу новую игру на Сабиршоке. Новый режим Among Us. Мы долго старались, мы долго это планировали сделать, и наконец-то это свершилось. Вы можете уже сейчас зайти на Сабиршок и поиграть вместе с друзьями в этот режим. И самое главное, что он отличается от обычного Мангаса. Если обычный Мангас играется в 2D, то сейчас ты играешь в 3D и плюс от первого лица... Это необычно, как минимум, а как максимум это сделано очень хорошо. Чтобы зайти на этот режим, тебе всего лишь нужно зайти на Сабишок, выбрать Аманкас и выбрать свободный сервер, куда ты можешь зайти. К примеру, тут один человек может зайти поиграть с рандомами, может зайти сюда, может зайти сюда. Ну а еще, если ты хочешь поиграть с друзьями. То ты выбираешь свободный сервер, копируешь, скидываешь его друзьям и играешь Мне кажется, все очень просто и самое главное non-prime То есть игра полностью бесплатная, мы на этой игре не зарабатываем вообще Возможно, в течение недели мы опубликуем продажу шапок но это все в будущем, пока что мы никак не зарабатываем Сейчас наша задача как можно больше людей завлечь на наш проект И этот режим помогает это сделать Поэтому я очень надеюсь, что сегодняшний ролик тебя заинтересует Если что, сегодня вы увидите, как это все работает изнутри Когда я буду играть вместе с ребятами из Freak Squad Спасибо большое Бустеру за то, что он решил постримить эту игру Он помог нам сделать этот режим еще популярнее Поэтому респект Ну а сейчас... Я думаю, что можно начинать. И если ты хочешь видеть такие ролики еще, то, пожалуйста, поставь ты лайк. И если будет много лайков, реально очевидно, то я буду делать такие катки с стримерами, ютуберами часто. И надеюсь, вас это будет интересовать. Это Амангас в CSGO. Необычный Такой снимать я готов. Тем более на Сабершоке. Поэтому мы приступаем. Let's go, катка. Так, смотрите, молодые люди. Игра только что началась. В составе Пока, Строка, Пчелкин, Лилу Мами, Крис Вейв, Бустер, Квикантик, Зарки, Финаргод. Легендарная пати. Очень рандомно получилось. Бустер написал насчет записи этого ролика. Я сразу же согласился. Такое лютое совпадение Это очень круто, спасибо бустеру Включили сапотаж на электричество Нужно пойти исправить его То, куда оно нужно идти, чтобы исправить У вас отмечается на карте красным Подходите и зажимаете кнопку И начинается загрузка Все, готово, ищем новое задание Кстати, вот камера, вы можете смотреть Так Медпункт, реактор, навигация О, красный убил, красный убил Я я хочу говорить об этом Убил красный, убил красный, убил красный Все, давай, давай Р Ребят, слышите? Ребят <верь> и... <верь> я, это красный, я видел, это я видел на камерах, как убил красный Красный импостер, первый красный, есть красный, красный, <нёт> <нёт> красного, блядь. Посмотрите на красного и нажмите на него левой кнопкой Блять, тут еще и камеры есть, охуеть Да, тут все есть, ебанусь Я проголосну Так, ну в целом пока что все хорошо У нас один остался импостер я пока никого не видел Я, наверное, снова на камеру пойду Но, на самом деле, они пока плохо играют И, по сути, на камерах очень легко спалить Меня убили Вас убил Крис Уэйв Черт. Ну, в целом, ладно, пока нормально Кстати, если вы умерли, то вы можете летать и выполнять задание Поэтому я сейчас этим буду заниматься Утечка сказал, что через 4 секунды никто не раздевает это? Да ладно а Ребят, саботаж, понял, как, саботаж. Как просто нажать надо? Я выиграл! Да, да, нужно было подойти там. Бля, да. там такие задания. Блять, очищение, как, блядь, ощущение, как будто заново, а Монкас учится, играй. Так, ну что ж, новая игра. Я член экипажа, к сожалению, еще раз. Не везет мне быть импостером. Так, вот на задание. Самое легкое задание, понятное дело, оно. Но и без легких нельзя, потому что должно быть, должен быть контраст, легкое-тяжелое. Выполняем сейчас исправление электричества, и у нас все хорошо. Хорошо. Так, ну это вообще-то, зови, кто я такой? А, ребят, я увидел при мне на камерах чел убил. То есть не на камерах, на... а именно, а именно в, в камере. В электричестве. В электричестве, в электричестве. При мне, в электричестве... Я был на воздухе. Это... Первый это, это, это зарпл. Это, это такой прямой у тебя. <laughs> и шок. Потом Квихантик отошел, и я отошел. И вот убили вот этого чела. Не-не, Квихантик это первый импостер, что... Постой, Хантик ты Стоп, Какой Хантик, первый постер? Я пошел за камерой, посмотрел Нет, тут ушел, на... в... ушел, на... ушел сразу Здорово, перво, Кого хуерим, блядь? Короче, ханти, это... у... Ханти, у... Ханти, у... У... Убирайте Зарка Он убил я при убираю. мне челок Я уже ушел на двоих же сразу. Не, первый Боже, что ты <laughs> Такой прямолинейный я... Это Я за Зарка Я за Зарка Короче, нахуй, Зарка Да почему я-то? Я уже отошел, ты не понимаешь? Он просто меня обвиняет, просто так Ты думаешь? Не, не это не я так тебе серьезно говорю а, а, да. За, да. за коричневого, коричневого На меня просто, На меня шел, просто гонит, гонит. И все меня голосуют Не, я проголосовал за Так, все, остался еще один Остался еще один О! Верхний двигатель нашел труп зеленого Я не видел там никого а, ты видел меня тут? А я зеленый, не смысл, не стал, он не стоит да? живой. Не-не, это... Не, двигатель туда, Користин, нашла, я видел. Зеленый, умер пчелки, а... номер... ну ты и там был... А, это, ну, а этот... Да, ты са... салатовый а Ты наоборот вообще куда-то вверх пошла. Но мне кажется, это не шок, потому что учинил со мной эту хуйню. А я видел, пор. как по-каквез сделал. То есть по-как сто процентов не трейдер. Вот Давайте проверим Пошел на верхний двигатель. Да, Кристина выгоняют, да? Почему меня? Почему? Я с полка с самого начала бегаю, и в итоге меня... Не, ну Фу вообще ё, она бы меня йогнула. Скип. А! Саботаж электричества. Блин, надеюсь, меня сейчас не убьет. Вот. Да, давай рофлить. Опять она? Опять она? А давайте давайте рассказывать. Это хуй, это хуй хантик. Хантик. Какой хуй-хантик, блядь? Закрой рот. Чё, за хуй-хантик? Или бустер? Не-не-не, бордилс. А это кого... Кри... О... это Крисвейв, короче. Я бежал, бежал, бежал вместе. Тихо, стоп, тихо, у тихо, тихо. тихо, у нас два трейдера. У нас два трейдера. Тихо, тихо. Крисвейв, ты где сейчас была? Короче, я доверяю полной я... Наташе, мы вместе зашли в электрик. Там Кхатик зарепортил труп на Элки, но кто-то посъебался по винтам. Это, стоп. Скорее это не Хат... я, это, это, не я. это... Не я, это я, это я. Стоп, где ты была на момент, когда это К этой штуке, которая ворвала. Пиздец, пиздец, пиздец! Короче, я за Крис Вейв. Я потому что видел, как, как она забежала ко мне. Поймали, там, Крис. Упал, я, это 10% нет. Это 10% не, не Наташа. И Это ли Хантик, или бустер. Я доверяю Крис, потому что она два раунда подряд со мной бегала. Это они просто замешались да, по да, хуйню. Голосуем Хантик. за бустер. Голосуем Слава... за Какой, Какой мудак! мудак? Какой Голосуем мудаки, блять! Голосуем за бустера. Не голосуйте! Я, короче, я проебал либо синий, либо зеленый цвет забежал ко мне. Мне в то время как я скачал файлы, я услышал, что труп падает. Я отвечаю, это Крис, блядь, доверьтесь, кигайте ее, потом меня, блядь. Меня в игру ебать. Я же забыл, блядь проголосовал. Бля. Я сейчас сразу нажму, блядь, кигайте Крис, потом кигайте меня. Пожалуйста, блядь, послушайте меня, это, блядь, Крис. Мы wave. бы сейчас игру 2 в 2 проебали уже. Смысл И нам нас сейчас, было раз ски... раз, сейчас скипаем, вот их. Скипаем, Красная скипаем. Какой, да, да, сейчас 3 в 1, сейчас 3 в один. Нет смысла сейчас голосовать, потому что это не было. Это Крис Вейс, это Крис Вейс. Ну просто было дурачка, косит. О, а, блядь, это Он ты, сытыл... ты... Поке? Нет, скипаем, скипаем, скипаем, скип. Да, это да, да, 100% слава. Можно его даже кикнуть. я бы проголосовал за скип, потому что аргумент это кися. Понятно, это пока, бля, один слуху, значит. Это О, хуйня какая-то. Вы ебанулись, млэ. бля. Вы что не к... нахуй? Все, ты давай ебался, кикаем Слава, мне похуй. Вообще тут ебанутые, блядь. Забейте это слава. Бля. Наташ провера за славу. слава. Ага, понятно. Я не знаю, они трейдеры, бля, что за хуйня. Уебище, бля, ебаные, санны, бля. Вы ебанулись, бля. Нажмите, жмите до голосования. Ебанулись, нахуй в край, блять, у два квеста осталось, уебище, тупорылые, Крисина, блядь, не сочетики. Здесь, блядь, красные игроки, есть, суки, ебучие, блядь. <связь> слава, до сих пор Крис Вейв, да? Ты я говорю, Крис суки! Вы, блядь, сраные, бля, хуй у меня не верите, блять! Короче, понятно, слово. <связь> да ладно, бустера кихнули. Бустер, ты можешь общаться здесь, я не слышали. Блять, они че, мудаки, кто трейдеры? А, тут не слышит. Я не могу тебе сказать, кто. Бля, э пуков. -э -э -э -э -э -э я влюбился плохо, в Крис нахуй, и вообще нихуя не соображает. Вы запудрили мне мозги, девушки, блядь, мудмазели. Простите, пожалуйста. Это кто, блядь? Охуеть, а почему это я? Стоп, а если это Наташа все это время просто никого не вбила? Так я тоже с Пога бегала ой, вначале, ничего это не аргумент. Ой, блядь. Так это не аргумент, Наташа. Ой, блядь, господи. Так я доверяю тебе Кристине, но Кристине не доверяет по одному пункту. В начале Все Вся игра. Вся игра находится в столовой. Чье это такое? Ну ладно, голосуем за крисвой Спасибо, попло. Пожалуйста, пожалуйста, хоть бы это. хоть бы мы выиграли. БЛЯТЬ ТИДОБАЙ ЙОПНЕЯ! Пока, тебе реально голову Крисвэк да. вскружила Крис или 7? чё, блядь? Кирк, ты, ты градусом, пизды, блядь! Я тебе говорю, блядь, послушай меня! Прости, Слава! Бока, бока, бока, здесь так не работает. Прости, бока. Слава! Да, ты мою... меня за что хикнул? Прости. Хули вы ему верите, блядь, вовсе, сука? Шока, ты можешь подкручивать трейкера? Не, не, не, подкручивать не могу. А какой процент выпадения там? Как, как и в Амангайсе, ну, два из десяти. <laughs> а, так, чтобы выиграть игру, нам нужно... Тебя слышно. Ай, ай, ай! Черт! Ну все, я, я, я, я люто, я, я люто спалился. Uh, и сейчас моя задача это быть очень хорошим, быть очень хорошим, очень хорошим надо быть сейчас. Э -э -э -э это что? Это что было? Красный красный, красный, красный, красный, Подожди, подожди, подожди, <sagen> подожди. Он... Только что при мне бустера на У2 просто при мне, Да, расскажешь папе, маме, готов а У2 кто чинил, блядь, я? Не-не, кьюхантик, ну здесь явно был, ты пробегаешь, просто убиваешь, это что за прикол прикольно, прикольно. Красно. Есть такое предположение по незамученному микрофону Шока, который сказал, чтобы нам выиграть, нам нужно сделать вот это, и включается саботаж. Я видео снимаю. Да, да, поэтому я могу предположить, что Шрок Да блядер, мне нужно хоть что-то говорить. Махуй. Да не, сначала хантика вы видите, и все. Ну, давай, ш... давай. Да я вас, я вас. Я, в... ебал, я вас даже не понимаю, кто мой, блядь. А он подсвечивается, твой тиммейт подсвечивается. Да ты был подсвечен! В смысле, я бы подсвечен. У нас подсвечивается их, кстати, импост. Куда вкидываешь, блядь? Так, он спалил сейчас. Все, все, голосуем за Красно. Говорит, я был подсвечен, будто я бы. Он уже признался. Все, давайте я не могу. Теперь я думаю, можно шок каких-нибудь. Накилетину его, давай. Он только что признался про поку, ты ровлишь? Он только я что, что сказал, про что себя. он подсвечивает. Про да, просто красно проголосуйте, все наведите а -а -а. его мышкой, Он сказал, ты и подсвечивался, и я поэтому и убил тебя. Ну такое. проголосуйте, пожалуйста. Как меня это раздражает. Факт, зачем я говорил микрофон, ребаны? Так, все, они за мной охотятся. Они сейчас будут за мной охотиться очень-очень жестко. Это что? Давайте. У меня тоже не было задания этого, да. Какое задание? Какое задание? Ну вот этот вот, вот, вот справа от нас, сзади, посмотрите на Wi-Fi Пчелка, у нас все здания, которые на карте, они все работают Они что у всех это? разные, они у всех разные но Ну тут как, как и в игре Да, мы же делали <смех> полную копию типа... А ясно, ясно Но уже поздно А, а за что ты ладно? кикаешь мне? За то, что я выполнил задание? Давайте остальные скип okay. Ну я скип okay. Черт! <laughs> <laughs> Если мы сейчас победим, это будет идеально Э. Если бы Если бы не спалился в Discord, это был бы у было меня пока... Так, ну все. Импостеры, к сожалению, не твой сегодня день. А ты что пришел сюда? Желтый. Желтый, Желтый строго. Я могу сказать то, что это не шок, потому что он выпал. Он починил. Я, да. И ты прибежал. Вроде строгое тоже чисто, но это так чисто. Да ну, значит Ну, В общем, это не зеленый точно, мы с ним были. Ну это интересно, катка тут уже спорный момент, мы никого не кикнули еще, у нас нет предположения, кто импостер, это интересно. Так, ну по сути сейчас шансы у нас есть выиграть, ей нужно съел два килла. <звы> На электричестве. Кто не это? на электричестве. Кто это? Кто я, это? Короче, кто, это кто, кто это? Я не знаю. Адгинсу Эдгин уха. Смотрите, Что? я с тобой была. Да ты ж забежала я... ко мне оттуда, где труп ёмнулся Понял, всем похоже. Так, подождите, Зарк да, запустил да, голосование. Да, Договори. Да, да, я труп увидел. Вот, вы меня слушаете, я бежал вниз, ну, электричество чинить, и вот, э, знаете, между двигателем нижним и между электричеством в коридоре труб был. Кто? По кто по-твоему, Генсуха? Хорошо. Я не знаю, я бежала, бегала со всеми, я вообще подумала, что пчелкин. Пчелкина нет, оказывается. Пацаны, бустер там, кто-нибудь, не будет. Это либо Генсуха, либо Зарк, два варианта, 100%, это я прям не сомневаюсь. Наташа, я то, то, то, то, то, то это. есть это не то, это получается, Наташа? Не, Мы просто я бегали, я не все не. выполнил как задание, уже раунд, я, я, я не просто шаранёбился, бегал, смотрел, кто что делает. И вот, бежал на электрическом... Я честно не знаю. Бля... Генсуха, это Генсуха, она при мне только что ёбнула Славу. Шок. Вот я отошел сразу, куда мы бежали о 2 Она просто взяла, ебнула славу. Я зарбивало и Я я У электричества за стенкой специально зашифтил. И она, видимо, меня не увидела, ебнула просто. Теперь послушай, теперь послушай меня, Шок. Смотри, я бежала весь, почти весь раунд, даже не почти весь раунд я бежала за славу. Он, блядь, носился, как от меня, как угорелый. И потом только. Только ты к нам немножко подбежал Я бегу на саботаж, оставляю славу Наедине с тобой и все, и ты репортишь Труп. Короче, я честно, Зарк Ты странно защищаешься Ты также защищался, когда был импостером И сейчас защищаешься. Ладно, в общем, я рискну Я рискну поверить, что Все-таки Наташа импостер и кикает Какой противный Противный, Зарк Бля, да, какой да, такой да, же нужно, молекула, за пиздобу, блин Противный зарговый. Противный уебан Хорош Противный. Зар, Ладно, спасибо всем за игру Ребят, а что бустер, да? давай, давай, Серегу, бустер, бустер, бустер, пацан. спасибо Спасибо большое. тебе, Шок да, Пацаны, спасибо. я сейчас, все, пока да, ты спасибо, здесь это пока, пока. пока ты здесь, хочу тебя респектнуть за создание Шок, вот голос. этого Блядь, Ты красавчик, братан, ты красавчик, пацаны Ладно, спасибо за игру Было очень приятно Удачи, пока-пока Надеюсь, что вам понравилось, слушай вы сейчас увидели, это мангаз с гребаным в CSGO. Если что, ссылка на Сабершок есть в описании, вы можете поиграть. А у нас с тобой был я e Шок. Большое спасибо моей команде Сабишока. Мы сегодня реально большое дело. Я надеюсь, что это на самый маленький проект, который мы делали вместе. Но на этом все. Я надеюсь, то, что тебе понравился этот режим, понравился этот ролик. Если это так, то жду тебя, понятное дело, на Саби-Шоке. Ну а здесь не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Пока!